такие же акции и в Омске, и в Новосибирске, и в Красноярске, и в Москве, и в, Москве, и везде, и в Питере, по везде, везде, по всей России. И машины, которые у меня сейчас едут, парни, на, находятся в разных регионах страны. Я всем сказал, ехать либо 10 километров в час, либо где-то стоять на обочине, на водителях, еще там остальным тоже самое говорить. И я думаю, что там везде всех поддерживают. Я и водитель, я и владелец. У меня один автомобиль. И мне просто продолжать свою деятельность нет смысла. Я не хочу быть той овцой, которую очередной раз побрили. Потому что мне в мой бизнес на сегодняшний день надо довнести 15% оборотных средств для того, чтобы обслуживать эти платы. На данный момент ездим, ну грубо, ставки идут где-то 25 рублей за километр. Соответственно, если введут вот этот закон, если он вступит, если это будет действовать, ставку придется поднять, соответственно, будет уже 26-27. Впоследствии это будет 29. Это все скажется на цене продуктов. Элементарно, хлеб, тот же хлеб, он подорожает на 3 на 4 рубля. Это все загнутся, понимаете. Еще моя бабушка придет в магазин и булку хлеба купит не за 20 рублей, а за 25. Маршрут покупается в определенной фирме. В определенной фирме. Покупается устройство, клеящееся на стекло. Называется трансколдер. С этим устройством, с этим устройством, машина едет по определенному маршруту, за который водитель заплатил. На, на каких-то точках определенных маршрута. Становится, выставляется проще славянской камера. Камера, которая считывает, заплатил за эту дорогу или не заплатил. Но, во-первых, это ничего не готово еще. Нету, э, по крайней мере, в Суловской области ни одного э, пункта, пункта контроля нету. Это сейчас нужно, как правильно сказал, человек, нужно сделать нам, заплатить за это, чтобы потом самих себя же еще и наказывать. Штрафы за это очень большие. Очень большие. Для ЕП 40 тысяч. Первый раз 40 тысяч, второй раз 50 тысяч. Для юридических 450 тысяч. Повторное нарушение 1 миллион. Я никуда не поеду. Я нигде не зарегистрирован, я регистрироваться не собираюсь на данный момент, потому что система, она не работает, она не оттестирована, она, она сырая. И За что мы платим? Мне интересно знать, с этого 3,73, которая расценка была, сколько денег попадает в асфальт, а сколько уходит на администрирование данного налога. Лично мое мнение, после 15 числа я просто встаю.